Вперед все отправляемся идти, вперед не идем. Саш, а к вам пришла подмога-то? Нет. Как обычно, все, как это было в Чечне, как это было в Афгане, ничего не меняется. Все то же самое. Ну а у вас снаряды хоть есть там, сынок? снаряды есть. Просто все боятся говорить правду, потому что за эту правду может голову полететь. Я боюсь сказать, что здесь не 700 человек, а 100 человек. И так у всех. Вот все, кто тут восходит, они все такие 12 человек, 20 человек, 30, 50, 100. Нет еще ни одного подразделения, которое пришло сюда 700 людьми бы. Чего не сказала? Нет еще ни одного подразделения, которое сюда пришло бы сразу 700 человек, 800, как положено. Все приходят, это 100, 150. Кипец. Ну понятно, ну понятно. За тех 150 убери всех командиров, убери всех подряд, и остается тут мясо 50-60. Саш, а это, ну они хоть авиации, ты их бомбят? Кто, наши? Да. Нет, конечно. Ёб Ну а артиллерия? Мам, все, что, ну, как они просто по бомбят, не знаю, куда? Ну тут знаешь, тут пиздец. Тут уже от каждого выстрела, не знаю, что ли содрогаться, то ли нет. и просто смотришь, в какую сторону полетел, с какой стороны выстрел. В какую сторону сторону полетела уже, а, уже со всех сторон уже не знаешь наша не наша но ну, где-то да знаешь где сторона что точно наша еще не приседаешь а с остальных двух уже просто прыгаешь ищешь замернуть там просто... говорят извини Ж... и собирался ехать но ему некуда было сесть я не знаю там кто поехал я не думал не поехать знаю, уже у что здесь происходит, я думаю, что там же больше есть. Потому что я больше ни генералом, никаким полковникам вообще ни не, не буду. Потому что пидорасы ебаные, которые говорят, что это слово офицера, а на самом деле здесь такое очко. Нам там сказали, там все будет нормально, сейчас зайди за слово генерала. Ага. Приехали, а тут этого генерала нахуй след который которые убийцы хотят и пострелить.